Здравствуй, мир, на повестке дня лыжи сломал QST 92, по-моему. Если мне не изменяет память, да, серия QST универсалы. Это на уже четвертые лыжи у меня в этой серии, уделяю внимание, потому что это новые лыжи, очень как бы, такие многообещающие И, Ну, новые, новые, надо разобраться. Вот. 92-я талия, на мой взгляд, наверное, вот из четырех, которые мне попали, самые. Интересная, наверное, лыжа из этой серии. Действительно универсальная. И, наверное, лучше. Очень как бы хорошая. Что, значит, давайте по порядку, что мне них понравилось, что не понравилось. Начну с плохого, и потому что этого меньше не понравилось. То, что лыжа очень четко и очень остро реагирует на продольный баланс, не допускает никакой недогрузки носа. Вот, как только вы отпускаете носы и чуть-чуть проваливаетесь назад, она вот тут же начинает выкозлить. Вы вы козлить, то есть нужен либо очень ровный склон, либо она будет козлить на всех кочках и ее будет забрасывать просто, да. Потому что то ли какая-то пружинность носов слишком сильная, то ли какая-то вялость задников. Вот как -то. Честно скажу, вот настолько глубинный анализ я не проводил, но в катании это именно так. То есть на задник лыжа очень не терпит. Но нос у них очень рабочий, и он мне очень действительно понравился. Он хорошо вырабатывает Неровности при том действительно серьезные. И вот сейчас в этих условиях, которые мне попались на тестах, видимость практически отсутствует. При этом склон абсолютно избит. Но не просто на них можно ехать, а на них можно, в принципе, и валивать, они вполне отрабатывают и хорошо себя ведут. И даже, в общем-то, это катание становится интересным. Карвинговая составляющая у них достаточно высокая Идут они тоже на них хорошо Если, как я уже сказал, носочек пригрузить, то, в общем-то, и все очень даже и приемлемо Единственное, что если, как бы, да, действительно вы склоняетесь к карвингу он для вас отгреет вашу душу Ну, выбирайте рассовку побольше, потому что рабочая длина канта на них маловато И это реально чувствуется, да ну, вот, Рассовочку побольше будет вам постабильней то есть вот как бы лыжа меня реально порадовала, а, наверное, огорчила меня в ней то, что вот этот вот такой стиль катания в моей жизни меня уже меня миновал, я из него уже как-то ушел, но в целом как-то вот такая, как одна лыжа на все случаи жизни такого катания, немножко карвинг, ну, немножко фан, немножко всеядность и любая погода, независимость, они вполне могут быть интересны, то есть для людей, не убивающихся каким нибудь спортивным катанием, а именно стремящимся к какому-то разнообразию и, при этом любящих лыжи погрузить и поработать, ну как бы вот на них можно и поработать. Честно скажу, как бы, да, то есть, ну не знаю, насколько это актуально, такой стиль вообще жизни, но почему нет? Почему нет? То есть лыжи поработать, дают покататься и пофанить. То есть она очень динамичная, очень пружинистая, очень такая, ну, такое ощущение, знаете, мощности. То есть не то, что такая фановая легкая дощечка на ногах, они такие лыжи действительно мощные, как-то хорошо, хорошо держатся за жесткий склон. Какая-то в них есть такая динамика, ощущение какой-то энергетики. Но интересно, действительно, вот в этой серии она как-то выбивается. То есть это не кисель в синем цвете, это не желтая какая-то подрыга. Вот это уже такая рабочая нормальная лыжа. Наверное, похожая по динамичности, если кто-то, те, кто следят за Соломонской линейкой, на старые великие эндуро XT. 8.0 вот это вот такая же вот чума по весу они нелегкие в общем то достаточно тяжелые как бы ну видимо внутри там все положено как надо поэтому катание на них стало действительно интересно ну, очень хорошие вполне лыжи ну и все больше не сказать ни о чем постараюсь может подробнее что-то описать на сайте заходите чаще следите за новостями больше катайтесь пока